Я ядреный как кабан, я имею свой баян, я на нем панкрок исполню, не найти во мне изъян. Да-да, Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает делиться с тобой самой актуальной информацией по игрушечке Minecraft, самой финальной версии. Ну и в сегодняшнем выпуске я тебе расскажу, покажу про самые топовые шейдеры, которые можно применить, играя в Minecraft, даже на слабом компьютере. А также покажу, расскажу про то, как же максимально эффективно увеличить и разогнать свои FPS на своем слабом компьютере. Ну что ж, об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске, поэтому поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Но взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Майнкрафт и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну и давай сразу же к делу. Что тебе нужно для того, чтобы сделать Майнкрафт твой более быстрым, даже если у тебя старый ПК? Особенно актуально будет для тех, кто любит играть в классический Майнкрафт без использования огромного количества э, модов. Да, для любителей огромных сборок до да, крутейших с современными какими-то модами этот способ не подойдет, поэтому можешь смело закрывать это видео и дальше смотреть смотрите что-нибудь другое. Это видео подойдет только тем, кто привык играть в классический Майнкрафт. Ну, хотел бы его улучшить, чтобы он гораздо быстрее работал на его старом компьютере. Ну, во-первых, запоминай или же записывай. Если ты будешь делать все в той последовательности, которую я тебе расскажу, то все у тебя получится и твой Майнкрафт заработает гораздо быстрее. Даже у меня сейчас на моей конфигурации, на моей сборочке а, с этим шейдер-паком, а, FPS'ов выдает гораздо больше, нежели я привык обычно это видеть. В данном случае у 48, 52 скачет Да, такие вот цифры у нас получается В то время, когда я играл в обычный Майнкрафт с обычными дефолтными настройками У меня FPS было гораздо Меньше. Ну что ж, для того, чтобы Обеспечить тебе офигенное быстродействие Тебе потребуется сделать следующее Запоминай! Ну и самое первое, что тебе необходимо Будет сделать, это, конечно же, скачать лаунчер Ты лаунчер например, для этого Идеально подойдет. Также для твоего удобства Я оставлю все необходимые ссылки в описании Под данным видосом. Там ты сможешь Скачать совершенно все. После тебе необходимо отказаться от Minecraft Forge И заменить его на фабрик Это у нас значит тоже ядро, очень сильно похожее на Minecraft Forge Только более новое и более оптимизированное для быстродействия системы Ну и для работы в целом с модами Так как у нас не все лаунчеры умеют работать с фабриком Мы можем установить версию вручную Для этого необходимо просто-напросто скачать по ссылочке указанную версию архив После чего скачанный архив необходимо переместить по следующему пути Minecraft после перезапускаем лаунчер и в вашем лаунчере появится совершенно новая версия если же ты все сделал правильно то это будет выглядеть примерно так вот версия фабрика здесь у нас доступна вообще не бойся экспериментировать если ты хочешь добиться желаемого результата то этот способ тебе непременно поможет следующим твоим шагом на пути к успеху станет скачивание такого значит нового мода направленного на улучшение производительности игры заметно повышающий fps в майнкрафте речь пойдет о моде sodium который является аналогом популярного мода Optifine. Хотя он и не выполняет всех функций Optifine, но зато уже зарекомендовал себя и работает очень даже быстро. Можешь глянуть просто на вот этот скриншот и ты увидишь разницу, что с Sodium у нас действительно быстрее становится твой Minecraft. Смотри, на ванильной версии у нас 7 FPS, при Optifine у нас 14-10 FPS и при Sodium у нас 15 FPS, то есть у нас больше значение, чем у остальных вариантов. В самой игре у тебя немножко поменяется окно настроек, это будет выглядеть примерно вот таким вот а, образом. Где-то также сможешь настраивать а, такие пункты, как у нас дистанция, а, различные эффекты и так далее. Так как это у нас мод, с его установкой думаю проблем не возникнет. Мы просто скидываем его архивом в необходимую папку с модами в Майнкрафте. Ну и так как сегодняшняя тема у нас касательно игры с шейдерами, нам потребуется некое дополнение под названием Iris Shaders а, для именно содиума про который я вам сейчас и говорил. Iris Shaders это у нас, значит, проект с открытым исходным кодом, который добавляет поддержку существующих шейдеров в игру с установленным Sodium. То есть, другими словами, при установке этой приблуды у нас появится возможность закидывать шейдер-паки. Ссылочку, конечно же, на Iris Shaders я оставлю в описании под данным видео. А устанавливать его, на самом деле, очень легко и просто. Так как это мод, мы просто скидываем архив в папку с модами и больше нам ничего лишнего делать не стоит. Но при этом зная что у тебя также должен быть установлен и фабрик. При этом, да, но, то есть главное Это не Forge, а именно фабрик На это стоит сделать определенный акцент Иначе у тебя работать ничего не будет правильно Ну вот в принципе и все действия Которые позволят увеличить FPS В твоей игре в несколько раз Проверено лично мной Шейдер пак, который я использую в данном видео Это у нас значит Силдорс Вибрант Шейдерс Который нехило так преображает Твой мир, он вроде бы остается Ванильным, но в то же время очень красочным Давай в деталях с тобой посмотрим Как же выглядит игра при добавлении данного крутого шейдера. Ай да красота! Ай да лепота! Куда ни глянь, везде красиво! А вы только посмотрите на красоту, которую привносит этот у нас э, шейдер. Помимо того, что мы сегодня с вами настроили еще и FPS-ов поприбавили, у нас красиво кругом, да. И вообще практически не лагает. Нет никаких ломаных переходов, там заиканий, задел... подергиваний, там потрясываний и так далее. Все достаточно плавно у нас идет, да. Вы посмотрите только на эту деревню, как как же здесь красиво с этим паком Вот так вот у нас выглядит водичка. Она очень-очень сочная. Ты посмотри, как волны так и плескаются по побережье об, об а, так и манят тебя, говоря о том, что искупайся уже, попробуй меня на вкус. Вот так у нас выглядит под водой, да, то есть у нас не совсем прозрачная вода, потому что я в некоторых шейдерах замечал такое, что ныряешь, и под водой видно практически как на поверхности. Но тут нет, тут чем глубже мы погружаемся, тем хуже у нас э, видно. В общем, в этом плане очень все гармонично выполнено. Также посмотрите на эти замечательные тени, то есть они не какие-то там ломаные, они очень даже плавные. При всем при том, у меня стоят настройки еще не на максимум, для того, чтобы просто прочувствовать красоту всего этого дела. Также у нас шейдер дает вот это вот покачивание листвы тоже на деревьях. Также он дает покачивание травы. Мы можем заметить сейчас, что у нас еще и травка тоже колышется. В общем, все сделано обалденнейшим образом. Да, и наш ванильный Майнкрафт не перестает после этого быть а, ванильным. То есть все в духе ванилы. Да, как мы видим, у нас ничего, нигде никаких текстур лишних не накладывается. Блоки никакие нигде не засвечиваются. Да и вообще очень приятная картинка. Да, вы только посмотрите Смотрите на это солнце, оно просто великолепно. Оно просто слепит мои глаза. Я чуть было не ослеп, пока на него смотрел. Также посмотрите на эти великолепные облака. Мм, это просто облака мечты. Иногда квадратики реально надоедают, а здесь просто релакс какой-то с помощью этого шейдера осуществляется. То есть выживание гораздо интереснее становится, когда ты играешь с подобными э, штуковинами. И Вы посмотрите, я играю не самыми слабыми настройками. Как видите, у меня и дальность прорисовки такая нормальная. Такая, знаете, быстрота достигается именно, когда вы используете э, фабрику в купе именно а, с а, не с Форджем, а именно с Содиумом, про который я вам и рассказывал. Поэтому внимательно пересматривайте, если у вас что не получается, делайте все по пунктам и вы а, достигнете именно такого же результата, а может быть даже и лучше, если у вас получше немножечко комп, как нежели у меня. Вот сейчас мы наблюдаем закат. Ах, просто обалденная картиночка, да, с шейдерами. Блин, обожаю просто играть с шейдерами. Эх, не хватает только здесь каких-нибудь модификаций огромного количества. Но да, единственное Единственный минус этой сборочки, всей которой я тебе сегодня демонстрирую, это то, что отсутствие модов, не получится тебе поиграть с какими-нибудь крутыми модами. Нужно искать моды нестандартные, а те, которые поддерживают ядро э, фабрик. Вот так у нас выглядит ночь, вот только посмотри, какая это реалистичная луна. Такой луны я вообще ни разу не видел в Майнкрафте, чтобы она еще и была и круглая. ай яй яй яй яй вот это липота. То есть тут даже в ночное время приятно, понимаете, находиться. Посмотри на эти звезды, посмотри на это небо, посмотри. Посмотри, как тут красиво с этим шейдером паком. Я просто-напросто в него сразу же влюбился, как только посмотрел. Чего настоятельно рекомендую и тебе, дорогой мой Майнкрафтер. Тебе точно этот мод понравится, если ты привык играть с модами в Майнкрафт. Только посмотри на эти огонечки, как они стали сочно у нас светиться. Домики сразу же стали как-то поуютнее у нас со стороны, да. Вот так вот у нас выглядит Майнкрафт а, ночью. А что ты думаешь по поводу этого шейдер пака и по поводу советика по увеличению производительности? Помогло ли это тебе в твоих приключениях, да? А Если да, то тоже напиши мне Если нет, то поругай, напиши в комментариях Мы с тобой, конечно же, непременно все эти вещи обсудим Также не забывай мне предлагать еще какие-нибудь способы По улучшению производительности в Майнкрафте на, При игре на слабых ПК С удовольствием все это дело посмотрю И, возможно, в следующих своих видосах Опубликую необходимую полезную информацию Специально для тебя Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение, конечно же, следует!